Да, все хорошо, чудесно. Принято. Еще раз э, здравствуйте. А, только русскоязычное или, или на английском? Не висит? Русские, пока русский. Пока Значит, история корабля. Первое, что стоит понять, это точная копия 28-пушечного фрегата. То есть этот корабль, боевой корабль, был построен в 703 году царем Петром I лично, по чертежам, которые он привез из Голландии и Англии. Он был построен на верфи в Ладейном поле, назывался Ланецкая верфь. И царь Петр был первым капитаном. Он, собственно, перевел этот корабль с Владейного поля в Петербург. Назначение этого корабля – оборона Петербурга от, шведских, от шведского флота. Название «Штандарт» – это царский флаг. Стандарт Петра I с картами четырех морей. До 703 года на царском стандарте были карты только трех русских морей, 703-го добавилась Балтика, Мы построили точную копию, то есть мы строили и теми же материалами, и теми же методами, как она было сделано в 703 году Петра I. Это получилось ну, естественным образом, поскольку денег не было, все строилось на энтузиазме, и поэтому работа была самым эффективным образом. Самый эффективный образ с помощью палки, веревки, топора. А, За него 6 лет, долго, но зато получилось хорошо. Мы сейчас на верхней половине, она называется «Квартер-Д». Я сейчас вас приглашаю в адмиральскую каюту, та каюта, которая была у Петра Первого. Ну, мы в каюте, капитанской каюте, и, в общем это каюта Петра Первого, под него строилась, обычно вот офицерская кормовая каюта, она была с очень невысоким потолком, метров 60, потому что кораблю нужно как можно ниже центр тяжести держать, но для Петра Первого эту каюту сделали очень высокой, потому что... Его рост 2 метра 4 сантиметра, вот здесь, от пола вот до сюда, вот это как раз 2 метра 4 сантиметра. Это вот рост Петра Первого. А, к сожалению, не так много фотографий осталось в Фейсбуке со времен Петра и практически ни одной видеозаписи мы не нашли. Поэтому мебель мы восстанавливали по другим музеям, которые, в которых места, где царь Петр жил, как, как, как у него был устроен быт. Ну и, соответственно, все в дереве, все, все просто мы знаем, что царь Петр просыпался каждое утро в 4 утра, работал, причем он работал с документами, он стоя а это делал, чтобы не заснуть. Вот у него здесь бюро, которое мы тоже сделали, но мы спрятали в это бюро сейчас наши современные все навигационные оборудования, так что вы можете посмотреть копию радара времен Петра Первого, копию навигационного компьютера времен Петра Первого и копии рации, какие-то ей пользовались. Вот, Петр Алексеевич П.А. Вот. Сказать номограмма и название спонсоров тех, кто помогал нам со строительством корабля. У нас была очень мощная дипломатическая поддержка, и голландского, и английского консульства. А из русских компаний у нас было конструкторское бюро «Малахит». Это те, кто строили наши знаменитые подводные лодки, вот эти огромные, сными корпусами. Ну, русский стандарт, поскольку совпадение названий, в общем, мы наслаждались крепким и вкусным продуктом первые годы. А, вот портрет, портрет Петра Первого, как он одевался, для нас тоже интересно, то есть вот то, что по максимуму могли бы создать с того времени, мы постарались это сделать. Здесь это и штурманская рубка одновременно, и мой капитанский офис, место для приема особо важных гостей, для проведения особо важных совещаний. Сейчас мы идем в, в кубрики экипажа на квартир Д, там где гамаки, где экипаж живет. пожалуйста. В кубриках команды quarterd называется но ну, как видите здесь много-много гамаков и это в общем как было все времена в дневное время гамаки убирались здесь в общем также пушки как и на главной палубе мы сейчас гамаки не убираем экипаж может отдыхать и днем и вечером 20 человек в этом кубрике, в том числе молодые ребята для них это определенное испытание ну что делать все должны попробовать, что такое специфика морской жизни. Спать в таких штуках непросто. Наоборот, с них спать гораздо комфортнее, чем в обычной колечке, потому что корабль когда качает, гамак остается вертикальным. Там можно в самом деле хорошо отдохнуть. Сейчас мы спускаемся вниз в э, трюм. Исторически там был трюм. Сейчас, у нас сейчас там кают компания, кампус, э, еще один кубрик экипажа, души, туалеты. Спускайтесь, пожалуйста, вниз, и Это не Капитан. Добрый день. Приятного аппетита. Спасибо. Мы еще только готовим, еще не едим. Вот еще раз. Добрый день. Мы в кают-компании. Исторически здесь был бы трюм. Здесь были бы бочки с водой, веревки, ядра, порох запасы провизии но нам сейчас надолго так много не надо провизии поэтому решили мы сделаем здесь а, кейв компанию соответственно смотрим фильмы к а, антенне не подключаем никогда телевизор лучше без новостей а, снаружи собственно кейв компании кампус то есть кухня вот там за улово машинное деление в машинном отделении два мощных мотора и два генератора сейчас мы идем в кубрик экипажа проходите пожалуйста вперед да, да, да. Можно выходить, если надо Значит, кубрик экипажа Неожиданно, прекрасно. Спасибо. Кубрик экипажа, у каждого члена экипажа Вот такая маленькая кроватка или койка Ну вот это все, что есть Весь левел в прайвусе Не очень много, но с другой стороны у нас молодежные экипажи И ребята собираются за приключениями, а не за роскошью. Ну вот здесь 12 человек, два души туалета, причем в море душ не очень можно использовать, воды мало, воды всего 6 тонн. Ну когда в порту и подсоединяемся к воде, вот даже у нас стиральная сушительная машина вот там было сказано. Ну вот представьте, если у нас 36 человек, сколько вещей, а сколько было здесь, когда экипаж был 150 человек. В старые времена экипаж, человек день за днем, ночь за ночью. С такими маленькими берложками, да? совсем другие сейчас мы поднимаемся по вот этому аварийному трапу там э, каюты просто китаже вот такие маленькие там каютки так что, может, да. А, ну да мы не будем тогда никого трогать море держать закрытым да поднимайтесь вот здесь по этому трапу важно часть правой ноги иначе вы вас включить получится а? А как вот у вас обходится женщина на корабле? А у нас нет разницы, женщины и мужчины. У нас здесь да, да, только матросы. Матросы, понятно. Ну раньше было нельзя. Сейчас уже нормально. В Русские времена был указ, дальние морские плавания женам не брать. А если брать, то по числу на всех. Так что мы строго следуем указу. У нас всегда приблизительно половина. Указа. Тоже правильная атмосфера совершенно. Все никто не ругается да. да, Все, все <связывы> вежливые, все хотят. Например, но... А здесь я, я так, так понял, <связывы> <гораздо более. связывы> А то, что там девчонки слабые, это, это <связывы> на самом деле они. И выносливые, и сильнее, и внимательнее. Мужики и чаще левочек. халявят лениться. Левочам, да. Лев, девчонки и веревки тянут, наверх лазают. Так что я с удовлетворением, что у нас половина экипажа женских. Пойдем, поднимемся на бак. На самом угу. палубу это палуба экипажа. Если кормовая палуба это офицерская, то вот палуба. Итак, мы на баке. Здесь вперед туда. Нос корабля смотрит в уж И особенность нашего корабля. Ушплит сделал совершенно историчный. Еще нет вниз вот этих веревок, которые его держат. Но современных парусниками вниз сделаны оттяжки, чтобы Пушплит не загибался. В старые времена, в корабли ходили только по ветру. Ветер всегда был сзади. Давление на все снасти было сзади, и вот не надо было снизу поддерживать. Современные корабли на моторах, они уже едут против волны, у них вот это не работает. Поэтому мы вот соблюдаем историю, соблюдаем технологии, стараемся всегда ходить с ветром по ветру. Кстати, вот эта же причина, почему на носу это единственное место, где разрешалось курение, Потому что ветром уносило его все искры вперед. Это место, где сделан туалет. Гальюн, вот посмотрите, вот там две круглые такие дырки. Это, собственно, исторический гальюн. Ага. Ну да. Интересно. И сюда же на носу выводилась труба-каббуза. Тоже, чтобы дым с не улетал вперед, чтобы не загорелся корабль. Потому что огонь для деревянного корабля это самая большая беда, которая может быть. Потушить его в море нельзя, начнешь заливать водой на тоненький корабль. Вот поэтому к огню относились всегда очень трепетно. Разрешалось его заводить только на кампузе в кирпичном обложенном очаге. А, навигационные огни и защищенные всякие такие футгарами лачники, чтобы не, не загорелось. А? мы набиваем пол, его ну, нужно снять, кстати говоря. А сейчас уже официальная ринда сработала, да? Да, ровно полдень. Не сказать про рынгу. Мне назывались склянки, потому что склянка – это такие на 30 минут песочные часы. Их переворачивали, и полчаса, вот было, когда песок перекекал, через полчаса песок затанчивался, склянку переворачивали, отбивали один удар. И сейчас двойной. Через полтора часа двойной леденар. Вот сейчас мы били 4 двойные склянки, то есть 8 склянки. 8 раз походу. Это смена вахты. Новая вахта заступила, старая пошла отдыхать. Соответственно, снова начнется одна склянка. Вот. Если наверх посмотреть, высота мастер 30 метров. 15 этажей. Метров. Чтобы поставить паруса, надо сначала забраться. Развязать. называется, чтобы парус висел как-то Дальше с половиной можно поставить. Но все равно надо забраться. Где времена? Сейчас тоже ребята. Боятся, возвращаются. Боятся, конечно. Ну, когда я шторм, наверное же, риск определенный есть. Ну, естественно, слушайте, Ну, вообще в жизни есть определенный риск. Ну, ну, а да. вот это пособен. Шторм, они же. Когда шторм, они же все снимают. Ну, когда они же без Ну, все равно надо же тянуть. И заранее, да. Ну штормовой пару ставится в любом случае какой-нибудь. Заранее, заранее уже В любом случае, во время шторма, насколько я понимаю, штормовой парус ставится какой-то. Мы убираем большую часть. Все убираем. Оставляем нижний груса, чтобы не сильный корабль приник. Но все равно, наверное, надо забраться, Это тоже работа, тоже тоже. Движения. Мой отец он проходил практику, офицер он, он, он, подводника, он проходил на практике. Вообще, это, с моей точки зрения, сознание. Не это это Дисциплина, понимание моря, понимание опасности медитационных на парочных и близких к воде в разы выше, чем какой бы ни был. Вот пока ну, ну, ну, ну, ну драй ж, да, ну драй но, но, но ну, какой там, ну, ну дисциплина, да, а, а боевые решения, а скорость реакции, а предусмотреть вперед ситуацию, ну даже надо, а там этому не надо. то есть вот, вот то, что парусники мы потеряли, то, что это только учебные корабли, рыб, флота и образование, военные, нет, у всех практически осталось, у Испании у бразильцев, у французов три корабля, у всех парушников дались как по обучению языка Потому что здесь на русском Решение, вот на этом вот, шкал пришло, все молнилось. Руководить людьми, занимать Ну, в общем, мне некому покладаться. я так понимаю, что у самый, самый верхний из э, военных чинов, с которым я спустились. Вот месседж такой, вот послание есть. Если есть какая-то логика в воспитании офицеров? Надо возвращать... Вот именно такие экстремальные условия по машинства Без экстремальных условий офицера, грамотно, способного действовать в бою, не успевающихся, будет, ну, кто-то не знаю, принимающий команды сверху, здесь надо самому принять. Ну ладно, Сейчас это все. Знаете, Сейчас, компьютеры, все. Равно. Так даже за компьютером надо действовать. Даже за компьютером надо реагировать быстро. Здесь еще кто-то, кто-то и дисциплине, и понимание. Ну ладно. Чего, чего я про это? В тех времен это было очень мощный артиллерийский. А, для корабля характерно вообще нужно место, чтобы пушка могла отскочить, чтобы длина ствола можно было перезарядить, важно было, чтобы пушечные порты были высоко над водой, чтобы их шторм не захлестывало. Вот Петру Первому удалось в этом корабле скомпоновать очень хороший баланс мощности вооружения. И, и вот это, это все не, не вопрос, как сделать, а вопрос найти баланс, компромисс, чтобы и то, и другое, и третье был очень удачный корабль, очень быстрый и э, мощный. Ну и по просту стандарта было построено еще 8 кораблей. Была серия из 9 одинаковых кораблей. стандарт он э, родоначальник, можно сказать, первых кораблей российских. То... Ваши пушки э, тоже реплики. Они, они как... А у нас есть одна, которая сделана по-настоящему. И мы можем стрелять ядром. Мы даже пробовали. Вот, остальные салютные мы можем салютовать на съемках, на фестивалях, с полостыми выстрелами, очень красиво получается. Mm. Ну, наверное, вот да. Ну, вот про шпиль еще хотел сказать. Якорный шпиль. Подъем якоря. Якорь у нас 250 кг плюс 250 кг якорь цилинга. надо поднять руками, потому что ни гидравлики, ни электрики здесь нет. Сюда вставляются палки, и народ по кругу ходит. Это очень тяжелая работа с очень тяжело нагруженными стостями, требует дисциплины безукоризненной, и в общем для практикантов это очень важная вещь, что они понимали, насколько важно следовать указаниям командам офицеров, вот эти вот до, до предела якорь цепи, они показывают, что ты не так сделаешь, точно ногу оттягивают. Поэтому дисциплина здесь воспитывается лучше всего. Ну и тяжелая работа, конечно, приблизительно 40 минут надо ходить по ручке, да чтобы поднять с Но сейчас вы ее не соединили. Сейчас мы пока не подсоединили. Ну причал. Она... Ну да. Вот такая история. Если есть вопросы, спрашивайте. Посоветую. У нас на сайте есть YouTube канал с рассказами, как вы строили, и то хотели в море. Мы детские книги проводим. У нас Мы собираем 9 лет. таких вот пацанов. Причем за 10 дней мы обучаем полностью управлением кораблем. 50 дней отдаем им корабль, они сами фаруса ставят, допустим, прокладывают. разворачиваются. Обучаем Вот эти молодые люди, которые с вами сейчас плывут, они сколько с вами месяцев? только-только появились. У меня есть как раз две недели, чтобы положить им в голову что они Пока я вижу, что ветра там еще падает.